Сговор, война пожирала людей Мне хватит упреков и скор Мне хватит убить детей Винишь ты соседа и брата За то, что потом началось За то, что земля их богата А вот у тебя не срасталось Зачем ты Стреляешь людей, ведь совесть потом не унять. Они же росли из детей, Их тоже поют ломать. В руках автомат и гранат. Орёт на тебе, манит. Стрелял ты в соседа и брата, И кроме забытых, Их дети тебе будут сниться, Их дети тебя не простят. Ты будешь глядеть в эти лица И помнить убитых ребят. Зачем ты стреляй? Людей. Ведь совесть потом не унять Они же росли без детей Их тоже воин ломает Уйдите себя, депутаты и с жадностью брают войной. Их дети безумно богаты, Тебя же уводит конвой. Здесь власть набивает карманы, И смерти людей нипочем. Войной управляют магнаты, Стыд встал в их руках малачок. Зачем ты стреляешь в людей? Ведь совесть потом не унять. Они же росли из детей, их тоже боюсь ломать. Зачем ты стреляешь людей? Ведь совесть That's uh -huh.